Всем привет. Так, сегодня... Со... Опять я говорю совет. О, я несколько дней делала тему на советы, поэтому у меня советы и советы. Так, сегодня у нас тема чувства женщины. Выбираем, смотрим. Итак, в каких чувствах? Благодарить. Женщина ждет, когда будут благодарить. И также сама женщина хочет кого-то благодарить. Благодарить. Всем пока.